Всем привет! Меня зовут Иван. Это сайт Drupalbook.ru. В этом видео мы разберем, как делать сайты на Drupal на основе готовых тем. Я думаю, мы возьмем одну из тем сайта Complaint Monster. Здесь есть много различных тем. Я долгое время выбирал, на какой теме сделать сайт на Drupal. Я выбрал тему номер 5557. Как по мне, здесь есть все, что нужно для небольшого сайта, блога, здесь есть красивая страница, главная, есть место для логотипа, есть выпадающее меню и также различные параллакс эффекты, есть возможность загрузить гориллерию и прочие возможности группала. Вы можете также расширять возможности группала -а. на основе готовых тем, но пока давайте перейдем на сайт EmplateMonster и я покажу каким образом я выбирал тему. Здесь есть много готовых тем, как я уже сказал раньше, для WordPress а в основном. Многие используют готовые темы для своих блогов. Вы можете использовать также и темы для Drupal. А. Если зайдете на вкладку CMS templates, то здесь есть 500, около 500 тем для Drupal. А. Ну, в принципе, можно подобрать темы для Drupal, а, если вам нужно. Но давайте для начала разберемся, зачем вам вообще нужны готовые темы. У вас есть на Друпалорге некоторые темы. Но в основном это какие-то базовые предоставляющие возможности для расширения в будущем например темы фреймворки раздел темы самые инсталируемые темы это тема zen тема bootstrap омега это те темы фреймворки на которых мы делаем сайты мы просто берем с чистого листа тему и верстаем ее с нуля если вы хотите сэкономить во времени или например вы не знаете, как верстать сайт, не знакомы с CSS, -ом, JavaScript, -ом. вы можете взять готовую тему, не найметь фрилансера и, посмотрев, например, только мои уроки, сделать себе небольшой, простенький сайт на Drupal. А потом со временем, когда вы наймете другого фрилансера или сотрудника, наймете себя, который будет разрабатывать ваш сайт, вы будете потихоньку расширять возможности вашего сайта, потому что для Drupal, в принципе, возможности такие безграничны для расширения сайта. Если вы зайдете и посмотрите, какие есть темы в Drupal, то их достаточно мало, и они однотипные. В основном Drupal используют для разработки, поэтому готовых тем вы вряд ли хороших найдете на Drupal. Хотя если вас устраивает просто некая тема, то вы можете использовать ее. Если вы, например, хотите сделать более-менее красивый сайт, вы берете по этой теме, крем на Если вас не устраивает Drupal, как основа для готовые темы, то вы можете в принципе, взять WordPress, если вам нужен блок, или Joomla, если вам нужен какой-то функционал больше чем блок. или скажем, вы можете взять э, шаблон для Magento, или для PrestaShop, или OpenCart, и сделать на них магазин. Если смотреть готовые темы для магазинов, то их гораздо больше под PrestaShop, под Magento, поэтому если вы хотите быстро сделать себе магазин, то возможно вам Drupal не нужен, вам нужна просто Shopping Magento. Если все-таки вы решили, что вы будете основывать свой сайт на дальнейшем развитии, то берите просто готовую тему на Drupal, сэкономите кучу времени для оплаты работы по верстке, по программированию вашей темы, начинайте с готовой темы. Также вам стоит задуматься о том, что будет будете вначале делать функционал сайта или тему. Если вы сделаете, например, готовый функционал сайта, то не все готовые темы вам подойдут. Какие-то из этих тем, скорее всего, уже состроенным каким-то функционалом. И его придется перенастраивать уже под именно конкретно ваш сайт. Поэтому, прежде чем разрабатывать сайт на Дурпале, подумайте о том, чтобы взять готовую тему и уже на него добавлять функционал. Это вам сэкономит время, опять же, для разработки нового функционала, который не нужно будет темизовать. Вы просто возьмете готовую тему, уже весь ваш новый функционал будет на основе вашей базовой готовой темы. Это хорошо снорстон и хорошо выглядеть. Итак, мы заходим на страницу в раздел Drupal Themes Что мы здесь видим? Мы здесь видим различные категории. Я бы на вашем месте обращал внимание не конкретно категории, которые подходит под ваш бизнес, под вашу под вашу тематику. Я бы обращал, во-первых, внимание на то, что здесь есть Responsive. То есть, если вы зайдете на какой-нибудь шаблон, то увидите, что здесь написано Responsive. Responsive — значит, что у вас шаблон будет адаптирован под все возможные устройства. Хотя даже если здесь не написано Responsive, но написано, например, Parallax, то, скорее всего, эта тема она тоже будет адаптирована под все возможные устройства, под планшеты, под телефоны. Просто Responsive позволяет вам посмотреть под разным разрешением в демо режиме. То есть вы заходите на демо режим. Сверху вы можете выбрать разрешение, под которым посмотреть демо сайт при под планшетом, под портрет версии, под ландскейп версии. Покликай, как это выглядит на телефоне, посмотреть, какая это будет менюшка. Главным образом обратите внимание, как выглядит менюшка в мобильной версии. Если здесь поиск в шапке и если, например, Шапка занимает пол-экрана, на мобильной версии она постоянно сверху загораживает пол-экрана, то вы не выбираете такую тему, она будет малоюзабельной для пользователей. Также, также обратите внимание, что на многих темах есть большой огромный баннер на главной странице. Это тоже не всегда может быть удобным. Во-первых, вам нужно загружать такие картинки, находить их под такой размер. Обязательно, чтобы они хорошо смотрелись еще и в мобильной версии. Обратите также внимание, что в основном здесь представлены главные страницы. При выборе шаблона обратите внимание еще на внутренние страницы. Обязательно перейдите, покликайте по всем страницам About, Project, Block. чтобы для посмотреть, что если вам устраивает главная страница, то возможно у вас не стоит внутренняя. Отнеситесь к выбору. Готовы темы основательно, пройдите, прокликайте, посмотрите, что нигде ничего не вылазит, что вас именно это все устраивает, потому что, опять же, главная страница может выглядеть красиво, например, здесь могут быть различные блоки, галереи, а когда вы зайдете на страницу блога, здесь фактически не только две колонки. Поэтому, выбирая тему оформления, учитывайте, что пользователь будет заходить не только на главную страницу, также прокликайте внутрь сайта, пройдите, посмотрите, как вы видите, выглядит запись блога. Посмотрите, что здесь все нормально, что это вас все устраивает. Если вы хотите трехколоночную верстку, то в принципе вы можете искать специальный трехколоночный макет, можете потом доработать его. Нанять, например, кого-нибудь фрилансера, и он за один час перевестает, например, сделать три колонки добавить. Вы можете использовать модуль «Panels», разбить, например, контент. На две колонки у вас будет три колонки, да, весь сайт будет трехколоночный. В принципе, Drupal позволяет это делать, не программируя. Просто вставите модуль Panels» и разбивайте на колонки. Здесь мало тем для коммерции, для Друпала. Если вы ставите, например, Drupal коммерц», то вряд ли вы найдете под него шаблон. Вы можете найти «Basic» тему для вашего Drupal коммерца, а страницу продукта вам придется верстать, что, опять, занимает много времени. Поэтому для коммерц сайтов выбирайте все-таки Prestashop, Magento или другой, другую смс, на которой вы будете делать сайт. Drupal опять же, хорош для коммерции, но готовый шаблон под него найти довольно-таки сложно, потому что их очень мало, их очень долго делать под друпальный сайт, и они не адаптируются под различные сайты, все эти темы на Drupal коммерции. Чем меня привлекла эта тема? Во-первых, здесь есть баннер на главной. Давайте на главную страницу. Здесь можно поставить красивую картинку на главной странице. там да, она будет грузиться чуть, чуть дольше, чем без нее был, был сайт. Но опять же, здесь есть Parallax Effect, это все довольно таки красиво выглядит, если вы загрузите хорошую картинку или поменяете ее через админку, у вас будет тематический сайт. Например, если у вас здесь кулинарный сайт, вы можете поставить в баннере какую-то картинку с блюдами, шеф-поваром и с прочими атрибутами кухни. И у вас будет тематический сайт по кулинарии. У меня же здесь сайт по разработке, веб-разработке. Вы можете опять же убрать некоторые блоки через Drupal. То, что вам не нужно заполнить свои текстовки. Также я бы еще сюда добавил большой текст на главную страницу с описанием нашей компании. Но это мы можем сделать через Drupal, через добавление блоков. Собственно, мы это и сделаем. Здесь есть видео, которое проигрывается автоматически, когда мы достигаем этой Страницы. Опять же, это популярно, модно, удобно, красиво. Вы можете, например, использовать отдельно новости, отдельно создать блог и выводить, например, здесь больше записей блога на странице. И у вас будет как бы тематический блок на основе готовой темы. Но, возможно, вы уберете блок клиентов, если вам не нужен, и дополнительные функции о том, сколько вы выпили кофе, сколько вы почитали сообщения от ваших клиентов и сколько вообще у вас клиентов. Опять же, удобная карта Google Maps стилизованная через фильтры. Также здесь есть подписка на вашу рассылку. Это удобно тем, что это будет группальный сайт. Вы сможете добавить какие угодно модули. Вы можете расширить блоки через Views, вывести их в любом месте. Можете поставить панели, добавить доску объявлений через Views, например. Поставить форум через модуль «Форум». Добавить социальные сети, группы, через модуль органик групп. В принципе, вы можете делать все, что угодно, потому что это будет друпальный сайт. Также здесь есть галерея. Галерея сделана через jQuery плагин изотоп. Вот вы видите, при категорий у нас красивенько переключаются наши пункты в авиусе. Опять же, это views, здесь все через Drupal. Собственно, этим и удобно, то, что мы будем брать готовую тему для DruPAL. Тем самым вы сэкономите кучу времени для разработки вашего сайта, который вы можете использовать для разработки функционала сайта. Вы можете, например, взять базовую тему и потом уже добавлять функционал по ходу. Отлично. Давайте теперь купим этот шаблон. Как покупать шаблон на TemplateMonster? Вы можете оплатить его с помощью кредитной карточки можете оплатить его электронными деньгами, например, в обмане. ну собственно, в обмане будем оплачивать. итак, вот вы нашли шаблон, нажимаем кнопку купить сейчас. здесь вы можете добавить к вашей дефолтной теме, которую вы покупаете, дополнительные опции. вы можете добавить использование хостинга, который предоставляет Monster. но в принципе вы можете использовать свой хостинг, вам в принципе не нужно Покупать установку вы можете зайти на мой сайт ру Почитать, как покупать доменное имя, как покупать хостинг и перенести в принципе сами сайт. Здесь довольно подробная инструкция о том, как купить домен со всеми возможными настройками, как подписать DNS для домена, как купить хостинг, также здесь описано. И как этот домен соединить с хостингом через DNS. И описано, как загрузить базу данных как выводить файлы через файл его Все довольно-таки просто, понятно, все распитано с скриншотами, Поэтому вам достаточно просто купить шаблон и установить его на купленный хостинг и домен. Итак, в принципе, здесь все как есть. Дальше нам нужно заполнить наши данные. Вбиваем свой email. Пишем свое имя. свой код почтовый вбиваем телефон и переходим к оплате оплачивать будем вебмани покупаем подтверждаем через смску смс платная но в принципе там такая большая плата получается Несколько рублей за смс -ку. Вбиваем код, который нам приходит на телефон. Подтверждаем платеж. И идем на сайт обратно на комплект Монстр. Мы оплатили сейчас. И ждем теперь, пока нам придет письмо на почту о том, что мы во-первых зарегистрировались подтверждаем регистрацию и ждем еще второго письма когда нам придет сам шаблон сейчас у нас формируется заказ пока заказ формируется я расскажу когда вам не стоит использовать готовый шаблон готовый шаблон не стоит использовать например когда вы хотите продать готовый шаблон своему клиенту но при этом клиент имеет какое-то ТЗ требования к сайту и, например, шаблон может не устраивать немного его ТЗ. Вам кажется, что это немного незначительная часть. Вы покупаете шаблон, отдаете клиенту, а клиент говорит, мне нужно совсем другое. И у вас получается то, что вы уже практически сделали сайт. И вам кажется, что вы сделали все правильно, но клиент имеет немного другую, другую точку зрения. Все-таки используя готовые шаблоны, лучше использовать только для себя, для разработки. Не всех клиентов можно убедить, что это то, что ему нужно. Поэтому использую в первую очередь только для себя. Итак, нам пришло на почту о том, что мы зарегистрировались на сайте. Вам придет логин и пароль. Также нам придет детали заказа о покупке шаблона. Мы переходим просто на страницу загрузки и грузим этот шаблон. По сути, это не шаблон. Это готовый сайт, который мы будем разворачивать на нашем хостинге. Давайте скачиваем его. Выбираем папку загрузки. Я уже заранее подготовил нам домен, я буду заливать сайт на template monster.drupalbook.ru, сейчас пока это пустой сайт, я подготовил уже базу данных для сайта, нам остается только подождать пока до конца загрузится наш шаблон, и мы будем устанавливать его на наш сайт. Итак, у нас скачался шаблон, давайте зайдем в Посмотреть, что у нас есть. Внутри у нас есть папочка с документацией. Вы можете почитать, как устанавливать этот шаблон. В принципе, мы сейчас все и сами так разберемся. Здесь есть документация. Если вы купили шаблон Atoplate Monster, вы можете зайти и также в чат поддержки, спросить, туда как у вас в шаблоне у специалиста Atoplate Monster. Ну, мы, в принципе, сейчас сами все разберемся, как все настраивается. Есть прям подробная инструкция, как что устанавливать. но ну, я думаю, мы так знакомы с Drupal, и разберемся сами. Итак, внутри у нас есть установочный профайл. Здесь мы должны просто скачать Drupal и поверх залить эти файлы. Вот установочный профайл, demo профайл. Мы просто банально зальем поверх файлы. Здесь есть модули. Здесь есть Settings.php. Он уже специально создан пустой. Здесь папка Files, где у нас есть картинки, которые загружены уже через Drupal. И вправить файлы. Нам нужно теперь просто скачать Drupal. Давайте зайдем на Drupal.org. Выйдем Download, мы купили шаблон для седьмой версии Drupal, выйдем в раздел и релизы и найдем скачаем седьмую версию Drupal, сохраняем ее, текущая версия 7.50, для седьмого Drupal. Просто берем и копируем все на, нам на хостинг. В принципе, установка профайла Template Monster для Drupal ничем не отличается от установки обычного Drupal. Вы можете посмотреть видео на моем сайте Drupal.book.ru. В разделе Drupal. Зайти. Раздел Сложно ли создавать сайт на Drupal. И посмотреть видео, как устанавливать вообще просто Drupal. Здесь видео для седьмого Drupal. Также вы установите версию на английском языке. Зайдете в следующий раздел, как перевести Drupal. посмотрите, как устанавливается русский язык. Вам не нужно ничего делать, вам нужно поставить просто модули. И Drupal сам скачает автоматически все переводы на русский язык. Также вы можете посмотреть другие уроки по Drupal. Как расширять функционал Drupal. Копирование 7 Drupal обычно занимает 2-3 минуты. Если у вас хостинг и скорость интернета довольно-таки быстрые. Вы можете пользоваться файл ZIL, можете пользоваться WinCP. Файл ZIL копирует быстрее файлы, потому что там используется до 10 потоков. Можно передавать файлы. В принципе, в этом я тоже писал статьи о том, как заливать файлы на хостинг. Итак, у нас файлы скопировались. Теперь давайте поверх этих файлов зальем файлы инстанционного профайла просто копируем их поверх файлов нашего дропала. это опять же займет некоторое время, потому что там очень много модулей давайте зайдем посмотрим, что внутри этого внешнего профайла находится если зайдете в файл sides all то здесь есть много файлов кастомных кастомные модули от Template TemplateMonster по сути вы покупаете не Drupal тему как она есть на Drupal Orgium выкладывать тему вы покупаете инсталляционный профайл с готовым функционалом поэтому если вы хотите к уже существующему сайту добавить эту тему вам придется ее адаптировать поэтому лучше всего начинать с покупки готового шаблона и уже накручивать функционал Drupal уже на готовый шаблон итак мы принесли все данные на наш сайт. Мы начали скинули Drupal, потом залили поверх данные. Устанавливать наш сайт. Мы выбираем интенсивный профайл Demonstration сайт. Продолжаем. Доступно по умолчанию только английская версия. Русский язык мы будем устанавливать позже. Пишем доступ к нашей базе данных. Дальше не забудьте установить права три семерки на папочку Files. Также на сайте PHP тоже надо установить права 3 семерки во время установки, по крайней мере. Дальше мы выставляем настройки разворачивать Snapshot. Snapshot в данном случае это уже готовая сборка от Template Monster. Мы просто нажимаем Restore и восстанавливаем эту сборку. По сути, это такой же установочный процесс, как... И с обычным Drupal отлично заходим на наш новый сайт. И мы получили тот же самый сайт, который у нас был на в демо версии. Теперь давайте зайдем внутрь этого сайта. Заходим на страницу авторизации. По умолчанию username админ и пароль админ 123. Заходим. Сразу хочется включить чистые ссылки. Заходим в конфигурацию. Клинуру. Это первое, что хочется сделать. Теперь мы можем устанавливать русский язык. Настраивать нашу тему. Ну, для начала хочется посмотреть, что есть в этой теме. Есть различные блоки. Сделано в основном все через use. Можете все заходить править, конфигурировать блоки. В принципе, все можно поправить через админку. Все достаточно просто. Если зайдете в контент, здесь есть тип материалов различных баннеров, различные элементов блоков если видите слайдер вы можете поменять слайды можете поменять сервисы которые выводятся на главной странице можете менять портфолио создавать новые изменять текущие по сути это как бы раньше то инсталляционный профайл это все собрано вместе и вы просто это устанавливаете давайте еще добавим русский язык для этого нам понадобится модуль Localization Update Чтобы у нас автоматически скачались переводы русского языка Зайдем в Localization Update Скачаем этот модуль Вы также можете попробовать установить из снапшота То есть из того дампа базы, который есть тему на существующий сайт но опять же я не стал бы это пробовать делать вы можете поломать сайт но если вы уже сделали сайт готовый то в принципе можно даже и на готовый сайт положить эту тему с монстра давайте пока скопируем этот модуль поставим, переведем на русский язык включаем модуль Localization Update, заходим в конфигурацию региональные настройки, языки, добавляем русский язык. Здесь придется опять же, немного подождать, пока скачаются переводы, все автоматически установится, и у нас будет уже сборка уже на русском языке. Подробнее о том, как установить... Вашу купленную тему на template монтре на готовый сайт. Вы можете почитать документации, здесь все подробно расписано. Вот здесь показано, как устанавливаться на стандартную тему. Но опять же, почитайте уведомления, предостережения о том, как это все делать, делайте бэкапы перед тем, как устанавливать на готовый сайт эту тему, потому что, в принципе, возможно удалиться пользователь админ поставится другой логин, логин и пароль поэтому сделайте бы как перед тем как установить на готовый сайт тему с монстра отлично язык у нас установился, ставим русский по умолчанию английский наверное просто выключим зайдем еще в настройки русского языка, наберем префикс и теперь у нас на сайте будет только русский язык если у вас возникает вопросы по тому, как поправить тот или иной элемент на странице вы всегда можете обратиться к документации здесь есть управление содержимым раздел документации написано все конкретно как и что меняется также рассказываем про шорт-коды довольно таки подробная документация в принципе Помимо того, что в Drupal и так понятно, где что настраивается, есть контекстные ссылки. Вы можете использовать еще и документацию. Также давайте еще зайдем в настройки самой темы. Тема называется Theme 1025 Здесь есть также некоторые настройки, которые вам следует настроить. Бэкграунд изображения. Настраивается здесь же. Из дополнительных модулей я бы поставил еще сюда различные SEO модули вы можете использовать модуль SEO checklist чтобы посмотреть какие модули стоит поставить на Drupal используйте этот модуль настраивайте вашу тему и, в принципе, у вас будет готовый сайт. Вам стоит только перевести материалы, добавить свой, свой контент. И все. Вы, в принципе, за один вечер можете развернуть готовый сайт с красивым адаптивным дизайном. У вас будет адаптивный дизайн, будет менюшка. И, в принципе, все. Спасибо за внимание. Покупайте шаблон Template Monsters. Подписывайтесь на мой канал. www.vrpalbook.ru Делайте хороший сайт на